В Ростовской области воспитательницу детсада уволили из-за того, что она объяснила детям значение фразы «посадить на кол». Коррекционный детский сад номер 43 в Таганроге. И в «Конюк-Горбунок» читали, и там по поводу «посадить на кол». Она стала объяснять, что человек «посадили на кол». Колского человека проходит и потом человек умирает. Ну, в общем-то, вполне логично. Но... Родители очень возмутились, заявили, что это психическое насилие, требуют взыскать с нее какие-то деньги, моральную компенсацию там, и так далее. И пишут, что у ребенка появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, а также появилась Нежелание ходить в детский сад. <смех> Я думаю, в общем-то, наоборот, ребенок все правильно понимает. Вот представьте себе на секунду, если дефектологи когда-то давно, там, в 50-е годы, взяли мальчика Вовочку, такого говнюка, распознали его как умственно отсталого, ибо он таким и был, да? И отправили его в вспомогательную школу Или в вспомогательный дет детсад Как тогда называли там. Помните фильм про УО УО там умственно отстал И чувак боялся что его В УО запишут вот Записали бы его в УО Отправили бы его в коррекционный детский сад там, ну, В вспомогательный Назывался вспомогательную школу Он там клеил спичечные коробки Да ну А там бы учительница Объяснила ему что такое накол, когда сажают, и у него бы вот у этого мальчика вовы. Случились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность А также появилось нежелание ходить в детский сад Вы думаете, этот мальчик бы вырос у Путина? И знает, что такое, когда сажают на кол, стал бы вот это все вытворять Я думаю, что если бы он понимал, чем он рискует, он бы так себя не вел Он просто уже давно взорвался, а надо было с детства прививать его читать конька-горбунка, да, о том, сказать, там сварить ведь могут, могут накол посадить, представляешь, Вова. А я думала, она про сказала, когда про накол. Ну да, я думаю, что эти и вспомнили, эти и вспомнили, наверное. МИ-35 снес трибуны на параде в Индонезии.